Будем мы пить. Будем мы пить. Можно и сказать, а мы будем пить, не имеет значения. Но будем начинать с will, чтобы вам легче запомнить. Так как will переводится будем в будущем времени. Это элемент. Итак, будем мы пить? Will we drink? Will we drink? We, we. Will we drink? Будем ли мы пить? Четвертое предложение. Будут они пить? Will they drink? Will they drink? Пятое предложение. Будешь ты пить? Или ты будешь пить? В какое время? В будущее? Конечно. Вопросительный.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 Будущее вопросительные. Значит, на первом месте элемент will. Will uncle drink tea? Will uncle drink tea? Двенадцатое предложение. Тетя будет пицу? На первом месте раз будущее предложение. Вопросительное will. Итак.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 что в настоящем времени для того, чтобы задать вопрос используются частицы do и das do и does. вот мы будем сейчас использовать такие глаголы, как начинать to begin плавать to swim и резать to cut, to cut. эти глаголы неправильные потом мы о них будем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 Значит, на первое место ставится элемент, если местоимение идет он, она или имя человека, Коля, Ваня. вот и, ну, Если все, кто отвечает на он и она, то в настоящем времени надо принимать, ставить частицу does на первое место. А если остальные местоимения ты, значит, вы, я, мы, они, используется частица ду.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 Он будет плакать, значит, будущее. А раз он начинает плакать, значит, это в настоящее время. Поскольку э, местомение он, значит, ставим das. Das he begin ä, cry. Das he begin cry. Das he begin cry. Край плакать. Директор начинает управлять,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 код. Кто? Он. Чтобы было вопросительное предложение, значит, надо, если код он, поставить das. Das can begin jump. Прыгать jump. Das get begin jump. Das can begin, begin jump. Глагол основной. Начинать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 Does spit begin forget. Forget – неправильный глагол. У него три формы. Forget, forgot, forgotten. Does spit begin forget. Does spit begin forget. Он начинает свою речь. Какое предложение? Вопросительное. Время какое? Настоящее. Значит, вместо он, значит, даст.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 Свежая fresh либо fish. Кот кто? Он, значит does. Dust cat eat fresh fish. Dust cat eat fresh fish. Dust cat eat fresh fish. Eat fresh fish? Они начинают кушать. В какое время?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 Если ты, вы, я, мы, они на первое место ставить частица do. Do you swim, brass? Do you swim, brass? Ты плаваешь, brass? Do you swim, brass? Вот заметьте, там директор, мы говорили, does begin, manage. А если директора, вот здесь будет у нас предложение,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 Значит, начинать надо попросить на предложение в настоящем времени с частицы ду. Do. do you cut yo, Вы режете ваше масло или свое масло. Do you cut yo, butte? Масло бате. Они плавают, 15 предложение. Если бы он, мы бы говорили, does he swim.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 Неправильный глагол. Все формы одинаковые у него. Кат-кат-кат. Do they cut our bread? Хлеб. Бред. Бред. в конце. Язык к небу к зубам туда. Бред. Do they cut our bread? Восемнадцатое предложение. Я режу свежие яблоко?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 Может быть фильм, а может быть видео, а может быть и мув. Итак, на первое место элемент филм. Did she speak about this film? Did she speak about this film? Did she speak about this film? Тетя плавала на речке, третье предложение. Прошедшее, прошедшее. Вопросительно, вопросительно. Что на первом месте стоит? Частицу нет. Вот и все. Did Ant, Did Ant Swim in the River. Did Ant Swim in the River? Did Ant Swim the River. Четвертое предложение. Коля резал их бумагу. Заметьте, их бумага «пэпэ». Вопросительное продолжение прошедшего времени начинается с элемента did. «Дитник кат зэйр пэпэ». «Дитник кат зэйр Не путайте. «Зэм» это я, допустим, вижу «их», «зэм», «их», «ну, этих людей» там Ваню петь а если they're, это принадлежность. Коля их бумагу, не them, а это принадлежность. Чью бумагу Коля Принадлежность, поэтому they're. Итак, did Nick cut their paper". Пятое предложение. Мы читали свежую газету? Прошедшая, прошедшая. Вопросительная, вопросительная. Значит, на первое место элемент did. Did we, we read fresh newspapers? Did we read fresh newspapers? Газета newspaper. Did we read fresh newspapers?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 Гость гулял в лесу. Гость гулял в лесу. Прошедший, прошедший, его да? Гулять ТУ walk, не работать ТУ work, а to walk гулять или ходить пешком. Прошедший значит did ГОСТЬ walk to bridge to bridge к мосту, направление указывает значит to did ghost walk to bridge to bridge мост к это to did ghost walk to bridge папа ездил автобусом? ездил, можно и говорить go если говорится автобусом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 and face. Did brother wash his hands and fresh? Пятнадцатое. Меня тут ошибка. Родили, я написал. Родители ели свой суп. вообще родили. Только сейчас заметим. Прошедшие, прошедшие вопросительные. Did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 он horse? Did you ride on horse? Did you ride on horse? Ты спал на кровати или диване? Прошедшее, прошедшее, Вопросительные. Did you sleep in the bed or sofa? Did you sleep in the bed or sofa?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 Подписывайтесь на мой канал, кто желает, тоже не желает, не надо, но я думаю, что мы отработаем все и все будет хорошо и нормально. Подписывайтесь. Желаю успеха. С вами был Петр Горбатюк.